Только вы знаете, что вы мне тогда вот впереди немного поволнуете. А, поволную. А сзади не трогайте. Да, нет, ни в коем случае.